Площадь имени Кимирсена. Торжественный вечер молодежи, учащихся в столице, в честь 90-й годовщины со дня рождения Кимирсена. Вечерняя панорама дня солнца. Безмерная честь и счастье кимирсенской нации. Счастливый корейский народ, прославляющий свою достойную жизнь, навеки будет почитать Кимерсяна, как солнце нации. Визуальном Кимирсена было поклоняться народу как небу. Ему принадлежат немертные заслуги перед Родиной, народом, всем человечеством. Песня о нем народ всем сердцем поет. Корейский народ, храня большую гордость за торжественное празднование 90-летия Великого Кимирсена, как крупного политического фестиваля, еще более ускорит процесс свершения революционного дела в Корее под испытанным Сунгунским руководством Ким Чен -Ира.